Всем привет! С вами Юрий Худаченко Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь Тема сегодняшнего видео Входящий или исходящий поток ваш бизнес Такая наболевшая тема Много людей не понимают, что вообще такое Входящие исходящие потоки Вкратце объясню Исходящий поток это когда к вам люди сами идут в бизнес там, Используются какие-то магнит-маркетинг, там еще что-то YouTube, YouTube канал э, тоже как, как цель привлечения на себя, на человека идут Исходящий поток это ты сам предложение делаешь э, Могу сказать так, э, и, в том, или, и в том и в том случае Везде нужно тратить время, только в первом случае входящий, если поток. Ты тратишь время на обучение, на инструменты, на развитие своего канала там, и так далее. Во втором случае исходящий поток, это ты время минимизируешь, но все равно ты его тратишь и учишься на своих ошибках. Как правило, это список, звонок, встреча вот так для чего я этот ролик записываю хочу чтобы люди сами оценили что им подходит либо быть постоянным учеником либо быть практиком или настроить все чтобы у вас был входящий поток и были постоянные партнеры в бизнесе под этим видео я открываю голосование Пишите в комментариях, как вы считаете. Будем обсуждать. Ну и всем хорошего вечера.